Всем привет, с вами Влад и я в этом видео покажу, как пользоваться программой CD Reader. Это программа для музыки и фильмов. Качать на DVD. Итак, заходим в эту программу. У нас открывается такое окошко. Там а, называйте проект. Там. Добавить фильм там, или перетащить с компьютера вот сюда. Удалить из списка, там весь проект удалить, создать папку, там переместить туда фильм, добавить папку, ну, откр открыть проект, сохранить проект туда. Итак, давайте начнем. Нажимаете один раз, называете, да. пишите имя первого диска, например, диск, диск второй. Ой, сейчас. Нажимаете там, потом вставляете диск свой, ну весь чист, чистый диск вставляете, что вы хотите закачать, например, фильмы или музыку там, вот, вот это, извлечь, вставить диск, нажимаете вот это, потом нажимаете там или проект, как я вам говорил проект добавить папку, добавить файлы, там, например. Давайте там, например видео или фильм добавляем. Смотрите, вот. Добавляем, например, вот. Видео. Вот. Добавляете видео сюда. Там, например, один раз клацайте. Нажимаете записать. Если вам что-то не понравится, там не до конца она докачалась или там неправильно, нажимаете Очистить. Можете сделать информацию о диске. Ну, у меня диск не готов, конечно, там очистить диск. Так, сейчас я всуну диск. Так, всунул. Нажимаете там записать. Там, записать проект файл об... CD-образ диска. Седа... Так, нажимаете записать. Нажимаете сохранить. Как у вас имя файла называется сохранить нажимаете и у вас такая пошла ну, у меня видео просто но ну, маленькое, ну, а фильм может быть дольше будет вот запись успешно завершена так, тут удалить списка тут можете вид посмотреть вид развернуть все там например свернуть ну это Ну, это диск, да, диск проверить последнюю сессию, создать опции, там проверять, ну это программа, там как ее пользоваться, там, ну на этом все, до свидания, с вами был Влад, ставьте лайки, подписывайтесь, пока.